которыми стоят и наши страны. И в этом смысле я желаю вам всяческих успехов. Благодарю вас за внимание. Все. На, на, этом, на этом, к сожалению, церемония у нас заканчивается, потому что санитарные ограничения до сих пор действуют. Нам не удастся с вами поговорить лично, но в ходе вашей работы уверен, такая возможность еще неоднократно представится.